Вселенная, я когда-нибудь найду тебя. Странная вселенная, каждый странный человек, хочешь много денег, хочешь славы, уважения. Я хочу побыть один, скручиваю и скуриваю мечты. Завожу ракету, улетаю на луну. Жесткий трип, жесткий мультик про малину. Жесткий герой нашу Мои братья это склад, мои братья это рассвет. Я один и ты одна. Ты красивая, а я пьян, и я пьян от тебя. Во мне вин, со мной глоб, со на мечты и ты в этой странной вселенной. Я найду тебя. Ты будешь лишь моя Гасить ли нет смысла Я вам тебя между нами сплошная линия любви Наша жизнь идет и я хочу любви Мои мысли о тебе не дают мне покоя Встретить рассвет с тобой лучше, алкоголя я разберусь в тебе и не вернусь назад Наша жизнь расцветает на рассвете Все же видно на луне Все же видно по глазам Ты видишь, я люблю тебя И ты одна, я ценю тебя